Каждый на этом пути Счастье сможет свое обрести Случается так, что друг или враг Делает что-то в жизни не так Кто-то уходит, а кто предает Эта судьба преподносит урок Каждый день своей жизни Творя добро взамен не просите Ведь нам на это немного осталось Чтобы каждый след свой оставил Я верю в то, что через года Мы осознаем мудрость слова. Все, что дано, цените, храните И небеса за все благодарите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 Проходит час, жизнь бессердечно учит нас о том, что время быстро течет, и понимаешь, все не вечно о том, что нужно все ценить, Береть все то, что нам дается, ведь жизнь как тоненькая не Порой внезапно рвется: кто-то рыдает, кто-то смеется, кто на коленях любовью клянется, кто-то грешит и не сознается, святого играет. Но пыть им не рвется. Добра в этом мире не так уж и много, но верю я есть. Прай нам дорога, грехи совершает, других не суди, ведь все же.